Вот так вот выглядит теперь бонька. Морилочкой подуб покрытая. Ну, собственно, аккуратно, но потемнее такой вид. Еще разочек надо будет пройтись сверху, чтобы разводы убрать. вот такой. Так, электрика у меня немножко неудачно сделана. Вот, получается, текет-текет вода и попадала внутрь бани. Теперь я привязал вот такой небольшой шнурочек, все теперь уходит. Хотя, знающие люди вот подсказали, достаточно, в общем-то, было сделать на шнуре вот такую петлю. Вот так вот. И уже бы слив был. Что-то все гениально и просто. Сделаем и так, и так. Пусть будет. Это вот как раз следы. Видите, потемнел дерево. Как раз из-за лаги, который поступал через шнур. Тоже немножечко надо подмарафетить. как загрязнение, надеюсь, не грибок марафетится это все вот с помощью вот этой вещи льем вот сразу видно уже отбеливается на глазах вот видите доска уже стала чище прежней ну, Самый с нижней очень, кстати, рекомендую Орк весь обалденно вот видите дусочки как новенькие ничего не надо дешево и сердито вот так вот как то ой фак забери. отмывки получилось еще влажненько. высохнет вообще будет беленькая в принципе лучше чем везде